Впервые на сцене автор песни и локальный ансамбль «Огнеборцы» Академии Государственной противопожарной безопасности, э, службы, точнее МЧС России. Пожалуйста, ребят, выходите на сцену. Юрий Шишкин, автор песни «Огнеборцы». И группа «Огнеборцы». Окрепла в бегах наша служба тверда, Бороться с огнем отважно и смело, Так было, так будет всегда. Промчатся года и промчатся столетия, Не будет топорников и бочка ходов. Но будут пожарные в форму одеты, Похожи на чудо-орло. Спецов отряд. Мы твердо верим, что нет прекра. Огню навстречу. Спецов отряд. Героев пожарных стран, и в наших сердцах, и на мраморных плитах, Всегда будут их имена. Российская служба пожарной охраны, Надежная сила, защита огня, строю огневорцы. Спецов отряд Мы твердо верим, что нет преград В огню навстречу спецов отряд крепкого здоровья. пусть все будет хорошо пусть они всегда побеждают этот ковар от углу ну, что споем еще раз вместе напор и коса вперед летит сигнал тревоги и мы в пути мы твердо верим Страшен враг, тогда навстречу Спецов отряд, мы твердо верим Что нет преград, огню навстречу Голове. Огонь! Огонь! Огонь! От эмоций и Юрия Шишки. Спасибо, ребята. Вместе с таком